Итак, как же правильно подобрать систему с источниками бесперебойного питания? Самым главным фактором является целевое использование системы. Возможен вариант автономная система, если на объекте нет сети и неоткуда ее взять. Второй вариант использование сетевой системы. Это система без аккумуляторов для генерации в сеть и.. Грубо говоря, для заработка денег. Вариант третий – это использование гибридной системы. Гибридная система имеет и подключение к сети, и резервирование, и резервирование нагрузок объекта, и возможность продажи электроэнергии во внешнюю сеть. Если речь идет о сетевой станции. Просчет очень простой. Нам нужно определить среднемесячное потребление электроэнергии за год объектом, Потом провести просчет выработки электроэнергии, исходя из всех нюансов эм, привязки к местности, скажем так, то есть есть ли возможность установки на крышу, на какую крышу, угол наклона, ориентация по сторонам света, затянителей, подбор типа панелей, то есть это все в комплексе, провести просчет генерации и подобрать систему соответственно с параметрами дома уже имеется в виду энергетическими параметрами. Можно сделать систему, которая будет компенсировать всю электроэнергию. То есть в этом случае за год мы получим потребление электроэнергии домом 0 Можно установить систему, которая будет зарабатывать деньги. То есть будет иметь целенаправленную, целенаправленный избыток мощности который будет продаваться, соответственно, человек будет э, получать э, на лицевой счет деньги, которые он может снимать и распоряжаться ими на свое усмотрение. Тип э, автономной системы. Э, автономные системы здесь уже с подбором чуть-чуть сложнее. Нужно э, в обязательном порядке определить, опять же, количество потребленной электроэнергии. Второе – это пиковая, пиковая, пиковая мощность, которая может достигаться на объекте. И, соответственно, количество фаз. Одна фаза или три фазы. Исходя из этого, производится подбор оборудования по мощности. Именно исходя из пиковой мощности, производится подбор инверторов, то есть преобразователей с, к примеру, 48 вольт, постоянного тока на 220 или 380 вольт переменного тока, уже подходящего для питания всех нагрузок, которые, в принципе, нас окружают. Исходя именно из пиковой мощности, повторюсь. Дальше идет просчет выработки электроэнергии, точно так же, как на сетевых системах. То есть мы просчитываем, но здесь уже мы берем выработку не за год, а берем выработку за месяц. Нужно понимать что автономную систему, полностью автономную, мы можем построить только применив солнечные батареи, ветрогенератор и в качестве резервного источника питания дизельгенератор. Потому что в широтах Украины все равно, как бы мы ни старались, не удастся нам перекрыть на 100% потребление объекта с помощью солнечных батарей и ветрогенератора. Или же с помощью чего-то одного. В любом случае, в летний период времени солнечные батареи работают лучше, чем ветрогенератор. И все кардинально наоборот в зимний период времени. В зимний период времени солнечный день очень корот, короткий. И активность солнца очень низкая. Много туч и так дальше. Но возрастает ветрогенератор. То есть скорость ветра гораздо выше. И ветрогенератор компенсирует нам энергию, которая необходима для дома. Дизель генератор в этом случае нужен для переходных периодов. Ими являются ноябрь и март, то есть когда ветер уже спал, но солнца еще нету. Точно так же и осенью, когда солнца уже нету, но ветра еще нету. Соответственно, мы работаем на дизель генераторе. Однозначно вся энергия, которая сгенерированная Альтернативными источниками она накапливается в аккумуляторах и потом используется. Но ее просто недостаточно. И дабы скомпенсировать вот этот маленький кусочек электроэнергии, нужен дизель генератор.